Всем привет! Сегодня 16 ноября 2021 года. Меня зовут Алексей Корешков. Я являюсь активным партнером нашего комьюнити Века. Сегодня у нас тема «Используйте возможности компании Века на максимум». Об этом мы сегодня и поговорим. Чат у нас будет открыт, поэтому принимаем активное участие. Сейчас бы я хотел узнать, какая у нас вообще география присутствует на эфире напишите кто с каких городов казахстан астана камышин Шелковый, эти екатеринбург новосибирск уфа днепр новосибирск тольятти тюмень чебоксары запорожье павлодар донбасс сиров Ростов. Вообще классно. У нас на самом деле география очень большая. У нас сообщество получается международное. Это очень здорово. Смотрите, в конце эфира мы проведем розыгрыш. Какой будет приз, я скажу в конце, перед розыгрышем. Но розыгрыш будет проводиться только среди тех, кто будет присутствовать на эфире. Поэтому, пока мы общаемся, приглашайте партнеров, разошлите по своим командным чатам, чтобы как можно больше людей пришли, послушали наш эфир и приняли участие в розыгрыше. Нас сейчас 99, 98, 99. Давайте до соточки добьем. 97, 96. У кого-то интернет лагает. Давайте до соточки у нас такая большая география, что неужели мы несколько человек до соточки не добьем? Добиваем до соточки и начинаем. Смотрите, давайте вот так, чтобы было честно, даем 5 минут. Вот сейчас 21.08. Даем до 21.15. Ну, получается 19.08. До 19.15 пятнадцати. Кто заходит, те принимают участие в розыгрыше. Так будет честно. Берем с 18.50 18 и до 19.15. Вот кто в этот интервал зашел, те принимают участие в розыгрыше. Среди них мы разыграем приз. Приз очень интересный и хороший. И самое интересно прибыльный. Поэтому давайте еще у нас есть Семь минут пригласить партнеров, чтобы они успели поучаствовать в розыгрыше. А пока хотелось бы понять, у нас есть на эфире партнеры или нету, которые вообще первый раз слышат о компании Века? Если есть, поставьте плюсики. Либо кто может слышал о компании Века, но не совсем понимает, что из себя представляет компания. И э, вообще в каком направлении мы движемся и вообще для чего все вот это придумано, создано, э, для чего идея? Я так полагаю, 107 человек нет, нет, вот есть новички, это радует. это радует, значит получается у нас э, с каждым днем у нас становится все больше и больше заин становится заинтересованных людей. На самом деле как бы э, я даже сам вот работаю, я вижу, что все больше и больше людей, вызывает у них интерес нашего комьюнити и наши идеи. Смотрите, давайте вот так. У нас сегодня такая тема «Используйте возможности компании Века на максимум». Я сейчас расскажу, что из себя представляет наша компания. Вы в чате пишите, что в вашем понимании использовать возможности компании по максимуму. И дальше мы подискутируем. Все, жду ваше мнение в чате, пока буду рассказывать. Смотрите, компания Века изначально зародилась от Искандера Хасанова, это наш основатель. Ему пришла идея создать комьюнити, точнее ему пришла идея создать торговую площадку на основе блокчейн со своей криптовалютой, чтобы она была там платежным средством. Но чтобы ее создать, надо пройти определенный путь, надо подготовить определенную почву, чтобы эту торговую площадку можно было запустить. Чтобы она не как Авито, как доска объявлений была, а чтобы это было мировых масштабов торговая площадка. Теперь смотрите. Когда-то Искандер поделился буквально с 10-15 человек своей идеей. Они его поддержали. С этого началось движение в нашем сообществе. У нас официально зарегистрирована компания в Гонконге. У нас есть своя криптовалютная биржа, зарегистрирована на Британских островах. У нас есть свой, свой коин, у нас есть свой токен, у нас есть э, свои проекты. Теперь давайте поподробнее о каждом. Для чего нужен, нужна наша монета ВЕК? Монета ВЕК это будет платежное средство на нашей э, торговой платформе. У нас есть токен райда. Наш токен райда это будет платежное средство за рекламу на нашей торговой площадке. Многие задаются вопросом, а зачем? Наша комьюнити с каждым днем все становится больше и больше. И все мы, держатели века райда, это потенциальные покупатели. И любому предпринимателю будет интересна, так сказать, потенциальная база покупателей. Если она будет в сотни тысяч, миллион человек, это будет интересно любому предпринимателю. Соответственно, на нашу торговую площадку сразу придут все покупатели. Извиняюсь, продавцы. Покупатели мы уже есть, но и будут другие покупатели присоединяться. Потому что Скандер говорил на одном из брифингов, что наша площадка будет настолько уникальна, что даже человек, который не понимает, что вообще такое криптовалюта, он может зайти на нашу площадку, спокойно приобрести ВЕК, и за ВЕК приобрести необходимую мутоватку. Что из себя представляют наши проекты? Наши проекты – это некая баунти-программа. Получается, с помощью проектов мы добываем, правильно сказать, добывали, остался один проект, где может добыть ВЕК, добывали и добываем ВЕК, и добываем токен райдер. Еще год назад можно было ВЕК добывать во всех проектах. На сегодня, получается, эмиссия век настолько выработана, получается. Оно не выходит бесконечным количеством. Есть заложенная эмиссия, и в каждый год выходит определенное количество монет на рынок, согласно смарт-контракту. То есть больше выйти не может. И за первый год, если века было в изобилии, что «бери, не хочу», то на второй год вот эту квоту, которая путем проектов выдается, то есть часть монет мы замораживаем в компании, ложим, и согласно маркетингу нам выдается с процентами. С теми же монетами, в которых мы сделали, так сказать, депозит. И получается суть в том, то, что за второй год, которая была квота выделена, мы ее разобрали за полгода. И сейчас единственный проект наш, где осталась квота на ВЕК, это проект ВЕКАВ. Кто еще не знает что из себя представляет век авто и как там добыть монету век задайте вопрос наставникам либо можете в чатах задать либо любому активному партнеру в чате токен райда сегодня у нас используется в нескольких проектах и вот как год назад можно было вдоволь набирать век сейчас вдоволь можно набирать райда век в основном можно сейчас приобрести на бирже на самом деле Века очень мало. Райды на сегодняшний день на рынке тоже очень мало. Поэтому вот надо вот эти проекты использовать так, чтобы можно было создать как можно больше себе капитализацию. Очень важный момент, что у нас никто в компанию не приносит деньги, и компания никому не выплачивает деньги. Это говорит о том, то, что наша компания просто не может закрыться, исчезнуть, ничего не может произойти с компанией компания раздает выдает согласно маркетингам монету и токен согласно маркетинга, которую сама и производит есть человек, есть эмиссия на рынок нету человека, нету эмиссии на рынок поэтому как бы важная задача сейчас, пользуясь вот этими всеми инструментами собрать век и райда как можно больше капитализацию кто еще не знает в феврале по плану в феврале 2022 года у нас выйдет обновленный блокчейн. Подробностей по данному блокчейну нету по понятным причинам, потому что как бы наши конкуренты не дремлят, все пытаются все выведать. Также мы были на форуме в октябре в Москве «Блокчейн Лайф», и очень много к нам подходили партнеров разных компаний, криптовалютных сообществ, и пытались выведать, что у нас за блокчейн, а как с нами коллаборироваться, и так далее, и тому подобное. Но есть некоторые моменты, которые нам Искандер уже сказал. Сегодня какие проблемы в криптовалютном сообществе? Это скорость транзакций и цена комиссии. Получается, у нас будет максимально быстрая скорость, и комиссии за транзакции не будет. Также на нашем блокчейне можно создавать будет токены. Были уже такие компании, которые говорили, о, а когда у вас блокчейн запустится? Мы хотим на вашем блокчейне создать свой токен. Получается, нас воспринимают как серьезное сообщество, которое прошло путь почти в три года, которое уже достаточно крепко стоит на этом рынке и с которым хотят работать другие сообщества. На сегодняшний день все, кто даже сегодня пришел в компанию, мы все находимся на самом старте. Мы все сейчас пишем историю. Вопрос в том, то, что кто как поймет, кто как разберется и кто как будет двигаться. Давайте перейдем к вопросам. У нас очень много вопросов появилось. Перейдем к вопросам. Еще раз. Моя просьба была к вам написать, кто как понимает использование возможностей компании Века по максимуму. Так, Лен, зачисти, пожалуйста, то, что лишнее. Так, Андрей пишет. Участвовать во всех проектах. Женя пишет, собирать активы, Так, участвовать во всех проектах однозначно, накапливание активов, постоянно обучаться, использовать все ресурсы, использование возможностей на максимум. Это во-первых, проникнуться идеей компании, собираем активы, чтобы потом обрести финансовую независимость. Тут собрались идейные люди, со временем идея станет реальностью. Так. участвовать во всех проектах, не опускать крылья при первой неудаче, постоянно работать со структурой, скупать века райда, лучшая инвестиция века. Века это комьюнити нового формата, целью которого является повышение благостания всех, кто движим идеей существования сообщества, ведущих финансовой стабильности партнеров. У нас есть крипта, чем больше покупаешь эту крипту, тем ее меньше на рынке. Чем меньше чем ее меньше, тем выше курс. Всем хорошо. Не сливать века райда, участие во всех проектах холдинга, холдить, работа между проектами, по максимуму участвовать во всех проектах, собирать веки райда, распространение идеи века по всему миру, накапливать и приумножать активы и команду, холдить, наращивать все наши активы, собирать как биткоин наши монеты, и мы будем в шоколаде. На самом деле, вот все высказывания правы. Со временем Бинар выдаст огромное количество радио, слив получается будет аналогичен Лен, Не удаляя вот это Романа вопрос, пусть он будет, я чуть позже на него отвечу. Смотрите, на самом деле все отчасти правы. На самом деле, что является вот возможностями, которые надо использовать на максимум. Надо использовать все проекты комьюнити. Даже если вы их не понимаете, для чего это нужно на сегодняшний день, надо это использовать. Потому что, как показала практика, сейчас я скажу такую фразу, новичкам она будет ну, не совсем понятна. Я ее разъясню. Была такая ситуация, когда мы делали депозиты в профит-боте, делая депозит в веках, Выплаты были в райда, потом мы заполняли заявку на перевод АЦЦ с акселератора в Векавто, чтобы АЦЦ поставить в паркинг, чтобы добывать ФСТ. А теперь вернемся чуть-чуть назад. Когда вот это вот все происходило, когда мы создавали депозиты Век с выплатой в райда, Никто не понимал, зачем нам нужен Райда. Но Искандер сказал, делайте Райда очень euh, нужный и ценный актив. Придет время, вы это поймете и узнаете. Э -э, все больше делали эти депозиты, что надо было АЦЦ перевести э -э, в век авто и поставить в паркинг, чтобы добывать ФСТ. Э -э, для новичков объясню сразу, АЦЦ это актив для ускорения стейкинга в акселераторе на сегодня там квота исчерпана, пока нельзя ставить в стейкинг. По применению АЦЦ мы ждем, что будет возможность переводить их в бинар. ФСТ это актив для ускорения работы депозита ВЕКАВТО. То есть ВЕКАВТО это тот проект, где можно сейчас еще добывать ВЕК. Там еще квота не исчерпана, там идет эмиссия ВЕК. Получается, вы создаете депозит, на год вносите 35% от той суммы, которую вы хотите получить. Естественно, депозит делается в веках, которые покупаются на внутренней бирже векавто, И выплата идет тоже в веках. Но если вы не хотите ждать год, вы вносите еще 15% именно в вот этим активом, фастерами. И тогда ваш депозит отработает через 5 месяцев, через 150 дней. Поэтому, как бы, здесь такой момент. Вот те, у кого были тогда э, депозиты, кто создал, точнее, у кого были АЦ, э, тот создавал депозиты ВЕК, чтобы получать Райда, и переводил АЦ в ФСТ. Но как бы были люди, которые: ну, нет у меня АЦ, я не буду создавать такой депозит. Что такое Райда? Я не знаю, что такое Райда, я не буду э, создавать, мне райда не нужно. Что мы увидели позже? Позже появились э, матрицы на Райда, И получается, как бы новые матрицы, все понимают, что очень будет быстрое, динамичное движение, надо срочно заходить. И те партнеры, у кого были депозиты с выплатой в райда, у них за то время уже накопилось какое-то количество райда, и им не надо было покупать на бирже райда, они перевели эти райды в кабинет, э, получается, гильдии на Райда и начали покупать ячейки. Те, у кого не было, кто решил, что Райда ему не нужно, те пошли на биржу покупать. Позже появились еще проекты на райда И, соответственно, кому они приходили, вот тому опять покупать не надо, а другим партнерам, у кого не было, пришлось идти на биржу покупать. Как я сказал ранее, Райда у нас будет применяться на нашей торговой площадке. В качестве оплаты за рекламу также получается на новом блокчейне ВЕК будет добываться уже не путем проектов, а на блокчейне, но без применения райда. Каким способом, пока мы не знаем, Искандер еще нам не озвучивал. Но без райда добывать ВЕК в будущем будет нельзя. Поэтому получается вывод какой? чтобы использовать возможности компании веков на максимум, надо участвовать во всех проектах, надо накапливать все активы, какие есть в компании, и соответственно получается, когда появляется какая-то новость, что-то новое появляется, вы уже готовы к тому, чтобы действовать, так сказать, в ногу с компанией. Вам не надо затрачивать какие-то Новые средства, у вас уже все это есть. Надо четко продумывать э, стратегию. Получается, мы пришли сюда не, не на день, не на два, и мы пришли не э, хапнуть денег и побежать дальше. Мы пришли на долгое время, мы пришли заработать хорошие деньги и создать себе э, хорошую капитализацию финансовую стать состоятельными партнерами, но для этого надо время, никакой бизнес не строится в одночасье, мы не хайп-компания, мы пришли на долгое время, и мы планомерно развиваемся, и именно вот эти ваши активы, которые вы накапливаете сегодня, в будущем вам дадут очень хороший, хороший финансовый доход, потому что запустится блокчейн, уже им люди интересуются, которые не касаются нашей компании, они хотят уже пользоваться нашим блокчейном. Надо им век, надо им век. Понадобится им райда, понадобится это райда. Я воспринимаю вообще это проще. Век это акции нашего большого комьюнити. И вот сколько на сегодня у вас этих акций будет, так вы и будете жить в будущем. Так сказать, Такое благосостояние у вас будет. Сколько у вас будет райда, ну вот столько у вас и будет, так сказать, денег. На сегодня многим кажется, что ну как-то это выглядит слишком сказочно, непонимающе. Но а, даже в Москве, когда мы были на форуме, туда съехалось более пяти тысяч человек. Это съехались люди а, с Европы, с СНГ, с России, а, которые целенаправленно а, приехали, потому что они развиваются в криптоиндустрии, и они приехали узнать, какие а, новшества появились, поделиться, что у них есть, поделиться тем, что, получается, можно у кого-то переманить. И многие эти люди хотят с нами сотрудничать и нас очень сильно, как бы, серьезно воспринимают. Поэтому, как бы, несмотря на то, что курс века сегодня, какой мы видим, курс райда, какой мы видим, я рекомендую прям воспользоваться этим моментом. Также немаловажный момент – чтобы не пропускать вот эти возможности, надо слушать подсказки Искандера. Он всегда в эфире дает подсказки. Иногда он дает их очень тихо, но кто внимательно слушает его эфиры, тот получается слышит и делает. Что нам сказал Искандер на крайнем своем брифинге? Первое, что он сказал, создавайте депозиты век авто понял, тебя начали создавать стакан на продажу века века авто было 670 тысяч, сейчас меньше 400 тысяч. Квота ограниченная, она в любой момент может закончиться. Вы либо можете купить веки на бирже, либо вы можете в Вик авто купить веки, создать депозит и, соответственно, на эти веки, которые вы купили, вы еще получите веки. То есть не просто вы купите, а еще и приумножите тут же. Вторая рекомендация Искандера была, создавайте депозиты в Бинаре. Би, у, у Бинара на сегодняшний день потенциал вообще не раскрыт. Бинар стартанул в апреле месяце, но только сейчас э, партнеры начинают понимать э, силу Бинара. Вот кто хочет деньги здесь и сейчас, Бинар дает такую возможность накапливать актив райда, за счет актива райда э, откупать веки. И даже есть возможность, что зарабатывать себе на жизнь. Вот это именно инструмент, бинар, который для активных партнеров все вот эти потребности закрывает. В бинаре два пассивных дохода и пять всего доходов. Получается еще три активных. Поэтому как бы вот этими возможностями надо пользоваться. Давайте вернемся к вопросам. Так, Роман, со временем бинар выдаст огромное количество слив, получается, будет аналогичный. Смотрите, вот многие переживают, да, вот сейчас просто внимательно послушайте меня, и главное, услышьте. Многие вот сравнивают со старым бинаром то, что много получили века и начали сливать. Мы все прекрасно знаем, что Искандер не просто делает, он всегда анализирует, что он делает. И э, то, что произошло со старым бинаром, э, Искандер хотел сделать э, людям лучше. Но многие люди этой добротой воспользовались. Э, как говорится, есть пословица, доброту за слабость принимают. И люди начали безалаберно относиться к тому количеству века, которое они получили, и начали просто его сливать. Сливать и уходить из сообщества. Потому что люди привыкли бегать по хайпу. Э, хапнули, побежали. Не успели хапнуть, все равно продали за сколько можно и побежали. И здесь важный момент, что вот как тогда АЦЦ далее заводить в бинар, такой халявы не будет. Будут какие-то ограничения, будут какие-то лимиты, но райда упасть в пол не дадут. Это первый момент. Теперь второй момент. На сегодняшний день райда на рынке менее 1 миллиона. Эмиссия райда 100 миллионов. Большое количество райда сейчас находится в гильдиях на райда. Это в гильдии райды, в гильдии рам Чуть позже, Эскандер сказал, запустится еще одна гильдия на райда. Соответственно, туда еще зайдут райды. Помимо этого, кто следит за новостями в общих чатах, в официальных, тот видит, что каждый день партнеры скидывают бинарные бонусы, реферальные бонусы. Это говорит только о том, то, что раз люди получают такие бонусы, значит каждый день идут новые регистрации, новые реинвесты. Но сама суть, то, что бинар он подразумевает себя, что он э, райда, который выложите в депозит, он на какое-то время замораживает. Не на какой-то, а на срок действия депозита. И выдает порционно. Это говорит о том, что э, скоро наступит такой момент, что райда будет еще меньше на рынке. Потому что его не сливают, а его вкладывают дальше в бинар. И насколько мы знаем, то что рано или поздно проектов не будет. Вот сейчас идет баунти-программа. Так сказать, халявная раздача э, токенов и монеты. Точнее, века, уже вот века авто осталось. Райда идет просто халявная раздача. Называется «бери сколько можешь». Кто это понял, те создают депозиты и начинают добывать райды, и разгоняют свои депозиты. Потому что рано или поздно квота, выделенная на этот инструмент, это может быть 2-3 года, она закончится. Но как у нас проекты в компании работают? Вот закрывается, вывод работает. В этом мы отличаемся от всех проектов в сети интернет то что закрывают вывод и вот открыт вы закидываете мы оплатить больше не будем у нас все работает с точностью наоборот вот создание депозитов закрыт выплата согласно маркетинга продолжает идти я думаю на этот вопрос я более чем развернуто ответил если Роман что-то непонятно, еще раз напишите, что непонятно, я разберу. Наталья пишет холдить, уважать, приумножать наши монеты. Да, на самом деле надо э, ценить. Надо ценить то, что мы на сегодняшний день имеем. Хочу поделиться одной историей. Э, не буду вдаваться сильно в подробности, потому что у нас регламент эфира ограниченный. Э, на марафоне... IBC Век, нашей платформы обучающей. Я познакомился с парнем. Он вообще не из нашего сообщества, он пришел на марафон. Ему понравился марафон, он увидел рекламу, он пришел на марафон. Мы сейчас с ним вместе проходим. И он мне задал вопрос: чем ваше сообщество занимается? Кто вы, что вы? Я ему рассказал, чем мы занимаемся. Я ему скинул 4 видео, он посмотрел, на что он буквально через день-два пишет. Я, говорит, даже представить такого не мог что я могу быть причастным к созданию маркетплейса глобального. Я, говорит, очень благодарен судьбе, говорит, что э, я попал на этот марафон, что он познакомился с Юлей, со мной познакомился, и то, что сейчас он может стать частью вот этого. И как бы, вот пока мы с ним э, вот это все разговаривали, как бы, он мне буквально через пару дней звонит, говорит, знаешь, у меня, говорит, еще друг, говорит, есть. Я, говорит, с ним поделился видео, он тоже, говорит, хочет э, быть причастным к вашей компании. И к чему это все сказал? То, что люди, которые прониклись идеей, причем я им не маркетинга, я им не цифры, вообще ничего не говорил, я им просто нашу идею сказал, к чему мы идем. И вот те люди, которые прониклись идеей именно, и кто понимает, кто понимает суть э, нашей компании, э, тем не важно, какие деньги здесь. Я ему говорю, ты должен понимать, что на год, на два ты должен настроиться на наращивание активов. Он говорит, с такими перспективами я готов на пять лет настраиваться, наращивать активы. Поэтому цените то, что сейчас у вас есть. Чтобы не получилось так, как когда-то человек за 10 тысяч биткоинов купил две пиццы. На сегодняшний день это более полумиллиарда долларов держать нос по ветру и в зависимости от ситуации входить в тот или иной проект сегодня невероятно выгодно, зайти бинар и век авто, и конечно холдить веки в 10.90, да, но все правильно а еще вот сейчас прям вспомнил такой момент, многие говорят, а почему изменения там, здесь происходят смотрите многие здесь присутствующих ездят за рулем и вот у меня вопрос, вы выехали из точки А в точку Б вот вы едете, у вас на дороге какое-то препятствие, неважно, там камень, там лавина обрушилась, там машина сломалась, что вы делаете? В это препятствие объезжаете. Вы же не въезжаете в этот камень, в машину то, что там у вас на дороге оказалось. вы объезжаете. И также мы, как сообщество, на пути, когда попадаются препятствия, мы их преодолеваем разными способами. Поэтому надо уметь быстро перестраиваться под ритм мы живой организм и мы живем поэтому надо уметь жить одним целым с этим организмом только тогда вы будете успевать везде и пользоваться всеми возможностями если вы считаете что но ну, сегодня мне вот ну вот это не надо это я не понимаю зачем мне это не интересно. А завтра вы скажете, блин, ну мне же говорили, почему я не послушал. Так, Андрей, 22 года будет бум, 20 год будет бум в матрицах, особенно на Райда, так как без Рая век мы не можем добыть. А тем, кто сейчас откупает, будет сыпать в первую очередь. Так что пользуйтесь, возможностью хотя бы по одной чеке купить миллионерами становятся лет за 10, а у нас два 3 года. Да, все правильно, смотрите. Кто еще не понял, вот э, гильги золотое сечение, получается, есть на веках, есть на райдах. Это очень уникальный инструмент. Аналогов этим матрицам нету вообще на просторах интернета. От слова совсем. Получается, э, вы должны понимать то, что это долгосрочный проект, но э, согласно маркетингу какие-то идут доходы, там достаточно, что с первых двух матриц ваши ячейки перейдут. Вы уже будете в плюсе в три раза от того, что вложили. Но помимо этого будете еще получать. Я не буду сейчас маркетинг рассказывать, задайте наставнику своему вопрос, что такое золотое сечение. И как вот Андрей выше написал, обязательно купите в гильдиях на райда ячейки. Гильдии на райда в 2022 году, так же как и на веках, очень сильно начнут активничать в гильдиях на веках, кто уже не первый день в сообществе и понимает о чем я говорю, одно время был такой небольшой застой понемножку двигались сейчас они прям рвут и мечут и то же самое ждет гильдии на райда и как Юля мирная всегда говорит покупать надо тогда ячейки когда идет застой потому что когда начнется активность она обязательно начнется. Ваши ячейки будут стоять впереди. И когда эта активность будет, ваши ячейки протолкнут дальше. Так, дальше. 90% этого не поняли и не поймут, поэтому и нет прироста сообщества. Это продолжение на ответ, вопрос, который задал Арман. Смотрите, на самом деле, могу даже сказать по себе, по своей работе, у нас прирост сообщества идет. Вопрос в том, что 2021 год и 2020 мы работали на количество. Нас становилось много, становилось меньше, люди появлялись, исчезали, но у нас сформировался очень крепкий костяк. И этот костяк продолжает работать, вплоть до того, что у нас выезды уже пошли лидеров по регионам. Кто следит за новостями, тот это все видел. Андрей, Вольф, Рам, Евгений у нас ездили в Питер. Там на самом деле люди очень были довольны, очень с пониманием отнеслись, кто мы и что мы. Поэтому как бы прирост в сообщество, он идет. И вот сейчас, вот этот, так скажем, второе полугодие 21 года, мы превращаемся из количества в качество. И надо учесть тот момент, что если за два с половиной года с 15 человек стало несколько десятков тысяч человек, ну, так скажем, пусть возьмем цифру, от 5 до 30 тысяч. И это было количественный прирост. То, что сейчас будет, когда мы начнем качественно уже расти. То, что те партнеры, которые сейчас есть, которые хотят развиваться, они начинают разбираться в сути компании и они начинают доносить раньше как доносили пошли можно денег хапнуть и люди шли на деньги а сейчас люди идут не на деньги они идут на идею компании и с ними делятся идеи компании и делятся куда мы идем идеологии делятся и люди идут не на деньги а на идеологию на цели компании и поэтому как бы сейчас чем больше нас будет таких партнеров Которые понимают, а их с каждым днем становится все больше. Просто даже никто не заметит, как бешено начнется рост. Этот прирост будет ни для кого незаметный. В один прекрасный день все просто не поймут, что произошло с курсом века и с курсом райда. Проснутся и увидят то, что будет. Это сугубо мое мнение. И оно основано на фактах. Кто не первый день меня знает в сообществе и видит. Знают, что я живу в компании, я слежу за всем, что происходит в компании. И знают то, что, что я говорю, я основываюсь на конкретные факты. Вчера было 300 тысяч век на продажу, сегодня 312. И миссия завершена, откуда берутся дополнительные... Смотрите, давайте, чтобы было понимание, откуда вообще берутся веки. Эмиссия завершена, как бы... На самом деле эмиссия, я только что сказал, она еще не до конца раздана, поэтому как бы можно века авто создавать еще депозиты, чтобы заработать Век. Давайте разберем. Предположим, что, ну ладно, Вик авто пока не будем задевать. Смотрите, первый год было выпущено согласно смарт-контракта 5 миллионов Век. Второй год 3,5 миллиона должно было выпустить, выйти Век, но предположим, что пусть, я не знаю, пусть 500 тысяч мы оставим запас, пусть 3 уже вышло на рынок. 8 миллионов. Смотрите, более 4,5 миллионов век находятся в стейкинге в 1090. Порядка 2 миллионов век находятся в гильдиях на век. Они там заморожены, их оттуда нельзя взять. Это уже получается 6,5 миллионов. Не меньше миллиона век находятся в век авто откуда их не выводят на внешнюю биржу э, их продают покупают внутри проекта века Семь с половиной миллионов это получается примерно 500 тысяч век это те веки которые ходят в обороте на бирже э, сегодня кто-то побольше поставил век на продажу завтра поменьше кто-то снял ордера кто-то поставил на самом деле давайте вот возьмем вот я даже калькулятор в руки возьму Просто даже, предположим, у нас 10 тысяч человек. Давайте возьмем 5. Еще меньше возьмем. 5 тысяч активных партнеров. 500 тысяч век разделить на 5 тысяч партнеров. Это на каждого по 100 век. На самом деле у нас век очень мало. В один прекрасный день вы не заметите, как все веки начнут исчезать. И опять же, вот когда мы говорим, что 300-400 тысяч век на продаже, а вы посмотрите, за какую цену ее готовы отдавать. Понимаете, да, о чем я говорю? По той цене, которая сейчас, там сколько, 0,14-0,15 долларов за век, вы много не купите. 10-20 тысяч век, если вы сейчас откупите со стакана, курс изменится и кардинально изменится. Поэтому как бы вот это вообще не показатель 300 или 312 тысяч. Что такое вообще 12 тысяч веков на сегодня? То, что появляется 12 тысяч век. Вот прям опять калькулятор. Я просто люблю математику, люблю считать. Поэтому как бы беру калькулятор сразу. 12 тысяч умножить на 0,14. 1600 долларов. Что такое для нашего сообщества 1600 долларов? Другой момент, то что, смотрите, век... Вот за сколько готовы люди продавать, за столько они продают. А другие, за сколько хотят купить, такой цену ставят. Это рынок. Биржа – это рынок. А рынок – это продавец и покупатель. Один продает, другой покупает. Зачем я буду покупать дороже, если мне отдают за дешево? И опять же, если человек не хочет продавать за дешево, не продавай за дешево, ставь цену выше, у тебя купят выше. Так, давайте дальше. Насчет свопа есть информация? Нет, насчет СВОПа информации нету. А, ладно, скажу подсказочку такую. А, для тех, кто невнимательно слушает брифинг скандер скандер сказал, делайте депозиты в векавто. Ладно, более подробно расскажу. Смотрите, а, Искандер на брифинге я дословно не помню, но он так интересно сказал. Что если будет своп какой-то, не один к одному, то в будет век ценнее. Все, больше на эту тему ничего говорить не буду, кто понял, тот понял. Вообще я рекомендую, многие не любят, когда я так говорю, на зуме прям говорили, тихо-тихо не говори. Вот все, у кого стоят сейчас ордера векавто на продажу, а там около 400 тысяч веков, Просто снимите их и сделайте депозиты. И в следующем году вы будете благодарны мне, что вы так сделали. Я это советую, хотя я сам жду, у меня в феврале отработают депозиты, я буду делать реинвест, я жду, что квота не закончится. Но я не могу не сказать вам, что это выгодно делать, потому что я сам докупаю веки, делаю реинвесты, делаю новые депозиты и рекомендую это делать всем. Так, ребята, у меня не работает GoldenRatio уже две недели пишет обработка матриц. Как покупать, если нет доступа сайта? Смотрите, друзья, Golden GoldenRatio с каждым разом получается откуп все больше и больше, деление все больше и больше. Там идет деление, там делится гильдия стартом миллионы ячеек, несколько миллионов ячеек передвигаются. Просто наберитесь терпения, и получается, уже сегодня-завтра сайт должен открыться. Там, как Петр Балашов, руководитель данного направления, писал, уже все переходы ячеек закончились из матрицы в матрицу, идет просто уже окончательная расстановка. Но даю вот сразу рекомендацию. Не затягивайте, покупайте в своих любимых гильдиях сразу, как откроется сайт потому что там на очереди к делению еще несколько гильдий. И неизвестно, сколько дней будет открыт сайт, потому что будет опять деление. Но каждое деление это для кого-то радость. Когда делится гильдия, любая партнерам приходит выплаты. Сергей Ларин. До цены, 03 веков, до цены 0,3 веков не прибавилось. Ну Вот Сергей подсказывает по бирже что не прибавилось до цены на века это говорит о том то что дешевле 30 центов никто продавать не хочет так дальше ждем розыгрыш обязательно сейчас розыгрыш будет лен скидывай мне тогда список получается Так, по коленам мне скидывает список. Что у нас там еще какие вопросы? Матрицу уже открыли, откупаем уже, сейчас сайт положим. Ну вот видите, пока мы сидим на брифинге, уже матрица это золотое сечение открыто. Видите, как хорошо? Не торопимся, не расходимся. Сейчас будет розыгрыш для тех, кто вовремя зашел. Да, кура сайт открыт, тролливали, купил, купил, купил. Вообще отлично. Отлично, вот что сайт открыт. Только что Гилии открылись, погнали очень хорошо объяснили. Насчет векафта и райда. Да, на самом деле, делайте депозиты века и райда. Давайте перейдем э, к самой вкусной части нашего брифинга. Это к розыгрышу. Так какой же у нас э, будет приз? Приз у нас будет 50 ячеек в гильдии Голд. Сейчас из тех участников, которые зашли на эфир э, с 18.50 и до э, 19.15, мы сейчас разыграем 50 ячеек в гильдии Колд. Розыгрыш будет рандомно. Лена скинула мне список. Я сейчас открою экран свой, чтобы это все было наглядно. Показ экрана. Так, экран мой видно. должно быть видно так напишите кто-нибудь видно не видно да видно отлично все отлично смотрите тогда я открываю вот это весь список кто сегодня заходил на эфир как я и сказал мы убираем тех кто зашел Не в то время, в которое розыгрыш. Потому что здесь показывают все, кто заглядывал в комнату и выходил. Вот. 18.50. И оставляем тех до 19.15. Так, 19.15. Все, с 19.16 я убираю. Я убираю. Так, теперь, чтобы у нас не было задвоений, я делаю вот так. Дын -дын -дын -дын. Удалить дубликаты по имени ОК. Ok. Отлично. Вот у нас получал, получается... Осталось 133 участника. Смотрите, неоднократно было уже сказано, что писать имя и фамилию, хотя бы имя. Я думаю, что это будет честно. Вот этого участника под номером 1, под именем 1, я убираю. Итого у нас получается 132 участника. Проверяем. Так, я еще убираю Лену задорожную, и, и меня здесь нету. Если попадет на меня, то меня тоже уберем. Итого, так, у нас получается со второго числа и по э, 131. Так, я открываю генератор случайных чисел, видно? Э, так. Я думаю, что видно, если что, есть запись. Я ставлю диапазон от 2 до 131, если я не ошибаюсь. Да. И, и генерирую. И получается у нас победитель под номером 128. Это у нас Денис Попов. Так, сейчас я его выделю. Оп, оп, оп, оп, оп. Так, главное... Выделить. Денис Попов С Казахстана Денис Мы вас поздравляем Мы вас поздравляем Так остановить показ Вы становитесь победителем И получаете 50 ячеек В гильдии Gold Напишите мне После эфира в личку и я, ну, как бы переведу вам приз, я вам скажу, что для этого надо сделать, данные у меня остались, вообще рекомендую всем чаще посещать все эфиры и брифинги, во-первых, вы будете в фокусе новостей компании, также вы, получается, можете попасть, но ну, вот такой случайный розыгрыш. Вообще вот эта идея с розыгрышем появилась буквально за 5-7 минут до начала эфира. Никто этого не знал и предположить не мог. Ну, вот так вот получилось. Давайте тогда я останавливаю запись. Все, друзья, давайте тогда будем...